Всем привет! Меня зовут Евгений Воронюк и в этом коротком видео я хочу вам рассказать, как можно выбрать себе исполнителя на бирже фриланса Core как, э, э, как, как заказчику. Ну, я тут работаю в основном как продавец, но я так покупал услуги вот у фрилансеров по некоторым, некоторым своим потребностям. Итак. На что я вот обращаю внимание всегда при выборе исполнителя. Я всегда выбираю над, по некоторым, некоторым критериям. Первый критерий это отзывы, портфолио, вот также какое количество постоянных клиентов есть у данного исполнителя. Давайте посмотрим. Вот если вам нужен, например, создать логотип, допустим, да? Мы заходим в дизайн, логотипы вы видели. Потом я как выбираю. Тут есть небольшой фильтр. Например, да, я всегда, всегда выбираю уровень профессионал. Обязательное требование мое. Если задача стоит срочно, то я выбираю с галочкой онлайн. Но если у меня задача не срочная, то я смотрю и из списка, который тут есть на данный момент. Вот. Я нажимаю юпрофессионалу И а потом смотрю по рейтингу так, Также я читаю описание К самой услуге Что предлагают ют-исполнители Он, вот, допустим Уникальный дизайн Я вижу, что рейтинг у него неплохой Отзывов 57 Но я вижу следующий вариант другой Создам новый логотип Как дизайн вот разработка Современной каннелогу качественно Я вижу, что у него рейтинг 5 Максимальный рейтинг – 841 отзыв. Отзыв я нажимаю на услугу данного исполнителя. Вот я, читаю. я читаю описание данной услуги. У данного исполнителя есть три варианта выбора, как с ним работать. Это вот эконом, стандарт и бизнес. Я читаю отличия, и там и там входят три варианта, но есть некоторые дополнения в каждом из вариантов правильно. Видно дальше. Я смотрю портфолио работ, которые у него есть. Это мы листаем, выбираем, им нравится, не нравится. Но если нам нравится, то мы делаем так. Вот если нам нужен, допустим, вариант, ну, допустим, там, ну, допустим, эконом вариант, например, вот есть кнопочка заказать. Но если вам нужно, например, сделать коза 5 часов, то исполнитель требует 1500 рублей за это. Если вам это надо, нажимаете галочку, потом заказать услугу. Но чтобы вам это платить, вам нужно пополнить свой кворк на 2000 рублей вот и потом заказать у этого исполнителя его услугу. Но перед тем, как вам заказать услугу, я рекомендую всегда читать описании описание данной услуге что нужно от вас, допустим, исполнителю? В данном случае, и мы читаем, нужно для заказа в данном случае, вот три пункта, нужно их внимательно прочитать, если у вас чего-то нет, вот, либо вы в чем-то сомневаетесь, то лучше написать исполнителю перед, перед оплатой его услуг, потому что могут возникнуть какие-нибудь какая-нибудь нехорошей ситуации, да, вот вы можете остаться недовольны его работой, да, допустим, потому что он что-то не понял, если что-то не поняли, например, с описания его услуги, поэтому я рекомендую перед заказом лучше всего сразу писать, почему? Потому что, так я работаю сам тут исполнителем, у меня были ситуации, когда клиент, допустим, делает заказ, вот не читая описание ее услуги, и чаще всего люди не доходят до того, какой объем услуги входит в описание, вот они заказывают, а потом они, они возмущенные пишут, что почему так дорого. Поэтому, уважаемые заказчики, чтобы ценить свое и наше время как фрилансеров, пожалуйста, читайте описание наших услуг, а вот только потом можете нам написать, что вот если вас все устраивает, либо если у вас есть вопросы, то тоже пишите, но ну, никогда не пишите заказывать наши вот услуги, не почитав, не почитав нашего описания, тем более я графы, что сюда входит, вот, вот стиль работы плоский, вид новый логотип, создание логотипа с нуля, вот но если, если вам было полезно это видео, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ставьте лайк этому видео, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать много новых других видео по теме Корка, а также других сервисов по заработку в интернете. Это был я с вами, Евгений Воронюк. До новых встреч. Пока-пока.